Наступает самое хорошее время, когда мы начинаем красить яйца. Самое простое, конечно, что можно сделать, это купить вот такую пленочку очень красивую, цветочную тему. эти какие георгинчики. И самым простым образом поступить в том, чтобы наши яйца, которые сварены уже готовы, мы паски преподнесли как великий подарок детям. Я вот наливаю здесь кипяточек. Горячую водичку. И самым простым, простым, элементарным образом одеваю, одеваю вот таким образом на яйцо. обмакиваю его, посмотрите какое красивое получилось яйцо, ну, это самый мать. простой способ, как это делается разводится вот тут белок, яйца, берется яйцо и салфеточки, вот они у меня салфеточки, я просто вырывала вот так Вырывала-вырывала картиночки, цветочки, салфетки всякие разные у меня, какие только остались от разных праздников. И что же я делаю? Я беру и мажу яйцо вот этим белком, взбитым белком. Очень-очень, чтобы было обильно смазано. Аккуратно приклеиваю салфеточку. Видите, как хорошо получается, и также я сделаю другой рисунчик. У меня уже они нарваны, все готово, и я их вот так. Такой декупаж яиц. Конечно, у меня яйца деревенские, свои. И курочки несут вот такие коричневые яйца. И поэтому, может быть, то когда они высохнут, они будут поинтереснее. А на белом цвете смотрится очень хорошо. Вот видите, как цветочек, прям исключительно красиво смотрится. И опять таким же образом я беру кисточку. Кисточку смазываю яйцо. У меня тут уже салфеточки готовы. И я разравниваю по яйцу салфеточку. Можно даже вот так еще и пройти с белком, чтобы все это закрепилось. Вот когда высохнет, посмотрите, какое будет интересное яйцо. Не как у всех, не как у всех. У нас с утра в деревне начинается шумган, стучат в ворота, и дети приходят, кричат, «Христос воскрес!» И хочешь, не хочешь, яиц надо делать много. Приходят, потому что стайками по 3-4 человека. Поэтому, естественно, что покупаются конфеты. Делается с запасом яиц, потому что потом идем христосумся к, к соседям. Вот высохнет, когда. Попробуйте на белом фоне. На белом фоне будет смотреться поинтереснее. Но я зачем буду покупать яйца, когда у нас свои они? Вот. И когда они высохнут, они очень хорошо будут смотреться. Видите, какие милые. Так что это еще один способ того, чтобы. Ваши яйца были не такими, как у всех. Это же всегда, конечно, красится в луковой шелухе. Это традиционный способ окрашивания. Ну, я делаю по-своему, чтобы не как у всех это было. И вот мы, видите как, вот мои, мои. Маки, маки мои. Как хорошо смотрятся. Они хорошо смотрятся. И потом, когда вы сверху сделаете, еще белком нанесете. Белок нанесете, все это закрепится. И будет очень хорошо. Если попробуете на белых яйцах, это будет еще интереснее. Но я покупать, конечно, не стала. Поскольку свои яйца, свои коры. Пробуйте, делайте, и пусть ваше яйцо будет самым красивым, самым интересным и самым необычным. С праздником вас! С праздником Светлой Пасхи!